Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы вам покажем, как мы делаем шумоизоляцию торпеды на примере автомобиля Volkswagen Amarok. Значит, торпеда у нас демонтирована, с ней ведутся работы вне автомобиля, а под торпедное пространство у нас обрабатывается вот в таком вот варианте. Значит, все провода, которые присутствуют в автомобиле, они все обматываются специальной противоскрипной лентой. Более того, значит, зона, которая от лобового стекла и вниз, сначала обрабатывается виброизоляцией, а поверх нее закрывается акустической мембранный блокатор. Также мы не забываем о работе печки, потому что, как говорит владелец этого автомобиля, здесь очень громко работает печка. Теперь сама торпеда. Сама торпеда с внутренней стороны обрабатывается также в два слоя. Значит, под слоем шумопоглотителя, вот этот, который вы сейчас видите, находится слой виброизоляционного материала. А внешняя часть торпеды, в которую вставляются различные элементы декоративные, они обрабатываются также полосочками антискриптного материала. Причем это все происходит по всей плоскости торпеды во всех элементах, которые мы здесь потом на место установим. Помимо тому, того, что мы обрабатываем саму торпеду, в стоимости комплекса обработки шумоизоляции торпеды входит и сама консоль. А также вот это вот некое количество всяких пластиковых элементов тоже будут, тоже будут обработаны антискриптным материалом. Работы по шумоизоляции торпеды и центральной консоли завершены. Все элементы установлены на свои места. После того, как мы завершили все работы, мы проверяем автомобильную работоспособность, проверяем все электронные компоненты. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.